Коллеги, добрый день. Спасибо всем, кто собрался на наш вебинар, посвященный средоустойчивым устройствам связи под брендом J&R. Относительно новый бренд для нашей компании, который мы сейчас развиваем. И даже вы можете знать, что название для этих продуктов мы достаточно долго выбираем. Может быть, если у вас будут какие-то советы, интересные предложения, можете обращаться. Кто-то называет подобное устройство промышленной телефонии, кто-то говорит «защищенные переговорные устройства». Мы решили, что вот такое название подходит лучше всего. И сейчас, в течение ближайших полчаса, подробно вам про них расскажем по порядку. Компания «Джендар» на рынке достаточно давно, немногим меньше, чем, собственно, наша компания Пиматика С 2009 года они работают, имеют в Китае свою фабрику производства, выпускают различные, телефоны и переговорные устройства в самых разных версиях, о чем вы увидите на следующих слайдах. И по праву считаются одним из самых профессиональных производителей в Азии, в своей группе продуктов. Картинки с фабрики GNDAR можете видеть на слайде. На линии сборки трудится более 30 человек. Инженерное отдело, собственная R&D команда GNDAR состоит из большого количества сотрудников, так что все продукты разрабатывают, дорабатывают сами для того, чтобы представлять, в том числе российский рынок, лучшие продукты с лучшим качеством. Мы, компания Appymatic, как дистрибьютор, стараемся не просто заниматься, как говорится, бокс-мувингом, но и добавлять некую стоимость к нашим продуктам. Мы являемся эксклюзивным представителем «Жендар» в СНГ, подготавливаем все продукты, тестируем их, сертифицируем, проверяем характеристики и локализуем вплоть до коробок инструкций и так далее. Непосредственно мы, компания «Обиматика», оказываем техническую поддержку по всем продуктам и поддерживаем партнеров в их проектах. Телефоны и переговорные устройства, которые поставляет компания GNDARC, в первую очередь делятся по четырем направлениям, а именно телефоны в аналоговом исполнении, в АИП версии поддержка два 2.0, телефоны, работающие в сетях GSM и телефоны, работающие в сетях 3G. На подавляющее большинство устройств GNDARC и в прайсах, и в каталогах можете найти... Четыре разные версии, и соответственно, четыре разные цены, в зависимости от того, какое у них исполнение, аналоговая SIP, GSM или 3G. Также в любом случае, если вы чего-то не находите в прайсах, в официальном каталоге, но есть какие-то специальные потребности для вас, для ваших заказчиков, вы можете обратиться к нам. Мы как дистрибьюторы предложим варианты, производства под специальные проекты. Вообще, в каталоге GMDAR можно найти больше двух тысяч различных моделей на стыке возможных опций. То есть, например, телефон с крышкой, без крышки, с полноценной клавиатурой, с одной кнопкой, с двумя, с тремя, с четырьмя, в разных цветах, с поддержкой разных функций, с трубкой, без трубки. То есть, если все вот эти возможные варианты совместить, получается действительно большое, крайне большое количество возможных моделей, но не всегда даже такое большое количество удовлетворяет требовательных заказчиков могут быть разные потребности, поэтому если нужно решить какую-то специфическую задачу, это без проблем можно сделать. При этом даже на небольшое количество требований. обсуждать можно какие-то доработки в принципе даже под две штуки устроить действительно нужно, поэтому обращайтесь. Это не так долго, и не так сложно. Например а производство из 500 телефонов под заказ занимает примерно всего где-то 28 дней. При том, что мы можем поставлять эти продукты как с помощью морских поставок, так и авиа, в конечном итоге договориться, индивидуально рассчитать цену, сократить время производства и доставки продуктов уже до конечного заказчика, так, чтобы все в конечном счете были довольны. Так что, мы готовы Обсуждать каждый отдельный проект и действительно вникать в потребности заказчиков и пытаться предложить решение. Вот на картинке такой пример производства по специальный проект, когда потребовалось изменить дизайн, добавить кнопку пуш долг и добавить громкую связь в стандартное устройство. Почему бы и нет, все это сделали и никаких проблем здесь не возникло. Кстати говоря, даже без увеличения стоимости устройств. Другой пример производства под специальный проект из Норвегии. Страна горная, много туннелей. И вот 1500 устройств понадобилось для установки в качестве устройства экстренной связи в автомобильных и железнодорожных туннелях по всей Норвегии. Попросил добавить производителя каждому устройству статический IP-адрес, а также добавить для определения IP-адреса вместо функции голосового определения. Без проблем все эти доработки сделали, и в итоге она пользуются такими телефонами GNDAR. Вот основная линейка продукции к самим устройством. Эта линейка состоит из трех групп. 100, 200 и 300. GNDAR 100 отмечены на слайде желтым светом, Промышленные телефоны, вандал защищенный, с высокой степенью защиты, в с крышкой или без крышки. Также сюда отдельной подгруппой входят взрывозащищенные, о чем сегодня тоже, естественно, поговорим. Джендар 200, обозначенный на слайде синим цветом, это общественные телефоны с трубкой, также вандал, защищенный, либо с клавиатурой, либо с кнопкой вызова. Про эту группу тоже, конечно же, скажем. И Джендар 300, это вызовные панели или переговорные устройства, как их называют высокой степени защиты и в разных вариантах исполнения. Но мы пойдем по порядку. Промышленные телефоны в основном применяются в с вами, промышленном комплексе, в обрабатывающей промышленности, в добывающей промышленности, в энергетике, на судах и вообще на транспорте, на добывающих платформах, в том числе связанных с нефтью, на нефтеперерабатывающих заводах, каких-то карьерах. Ну и, конечно же, как уже был чуть выше пример, в туннелях и на дорогах. В этой линейке представлено достаточно много устройств. На слайде приведены основные из серии устройств с крышкой. Они могут быть как с трубкой, так и без трубки, с полной клавиатурой из 15 кнопок, так и Вообще без клавиатуры, кнопкой вызова или с двумя-тремя-четырьмя, в зависимости от того, что нужно. Сразу небольшая ремарка. 15 клавиш, потому что 10 цифр, кнопки звездочка решетка, чтобы можно было набирать какие-то комбинации и быстро набирать номер абонента. Дополнительные клавиши, которые тоже могут быть запрограммированы, а также кастомизированы по заказчика, такие как Mute и, например, Radio полезные конечно может пригодиться также все эти устройства могут комплектоваться горным и или проблисковым маячком для того чтобы входящий вызов был лучше заметен или еще громче слышен а, так что опять же варианты различные комплектации могут быть самые разные обращайтесь мы готовы э, все потребности и конечно же посчитать цены и э, произвести то что нужно заказчику. Другая серия по сути устройства все те же самые. Видите, они действительно здесь не закрываются на крышку. В зависимости от того, что в каждом конкретном, в каждом конкретном помещении нужно заказчику. Отдельно здесь третий слева выделяется телефоном серого цвета. Действительно это возможно. И не обязательно желтого или серого, или оранжевого. Вот заказ. Телефоны могут быть покрашены в абсолютно любой цвет, который нужен заказчику. Есть некий набор стандартных цветов, такие как, кроме вышеупомянутых, синий, стальной. Но если нужен, например, белый, это, конечно же, не проблема. Все это можно сделать. И в данной линейке также выделяется по своему внешнему виду, как вы можете заметить. j 105 FK – это телефона до дооснащенный LCD-экраном для вывода нужной информации, в том числе на кириллице, и также для получения IP-адреса не в голосовом режиме, а на экране с внешней стороны устройства. Вот. Периодически задают вопрос, а что значит в конкретных названиях моделей телефонов вот эти буквы. Достаточно логично. Названия могут казаться длинными и громоздкими, но когда столько, из этого не обойтись. Например, FK это Full keypad, когда он есть клавиатура. SC Speed Hall, CB Pull Button, HP это, соответственно, хор и проблесковый маячок Beacon. Также обозначает свет, например, Y Yellow. Так что здесь тоже достаточно никаких секретов нет, если нужно будет для ваших проектов, для вашей работы, обращайтесь, конечно же, все с радостью расскажем. Обещал отдельно поговорить про взрывозащищенную серию, и вот, собственно, она. Тоже периодически сталкиваемся с тем, что, когда заказчики слушают взрывозащищенные телефоны, в первую очередь думают о том, что телефоны должны в случае чего перенести последствия взрыва, устойчивыми и продолжать работать в случае какой-то экстренной ситуации. Это отчасти правда, но не совсем так. В первую очередь взрывозащищенные телефоны должны сами ни в коем случае не быть причиной, возможной причиной возникновения взрыва, появления какой-то искры, накопления статического электричества. Для этого проходят специальные сертификации тестирование телефонов, что, естественно, у нас тоже есть. Так вот, на этом слайде представлено 8 основных моделей. Можете спросить, почему 8, не 4? Потому что каждая из них производится в двух вариантах. СИП и в аналоговом исполнении. То есть, соответственно, 4 модели, которые вы видите на экране, умножаются на 2. Это 8 основных. То есть это с клавиатурой и крышкой, с Крышкой, но без клавиатуры, без крышки с клавиатурой и, соответственно, без крышки и без клавиатуры. Вот такие четыре основных варианта. Ну, конечно, если что-то нужно будет вот заказ, например, без трубки, теоретически все, возможно, Обращайтесь. Также, возможно, разные варианты цветов, это, конечно же, тоже не проблема. Вот, можете обратить внимание на маркировку X, Explosion Pro которые есть на каждом телефоне, что лишний раз подтверждает а, соблюдение а, всех необходимых стандартов взрывозащищенности. А на предыдущем слайде, да, вы могли видеть вот эти страшные буквы, цифры, длинное а, того, а, насколько эти телефоны взрывозащищенные, каким требованиям они соответствуют. Конечно, каждое число разбирать не будем. Если вам будет интересно подробнее изучить, можете, например, у меня запросить презентацию или написать в комментариях к этому видео, оставить вашу почту, мы обязательно все вышлем, расскажем и покажем. А, Но ну вот конкретно а, первая степень взрывозащищенности говорит нам о том, что устройства применяются во взрывоопасных зонах, помещениях и наружных установках, где есть а, вероятность возникновения неблагоприятной газовой среды. А, собственно, буква G в этом варианте значит газ. Газ. В каких-то шахтах, замкнутых помещениях, добывающих предприятиях, где возможно появление взрывоопасных газов, эти телефоны могут и должны быть установлены для безопасности всех там работающих. И, соответственно, вторая степень, другая степень, передающаяся вот этими символами с буквой D, что означает «даст», то есть «пыль», говорит нам о том, что эти телефоны могут применяться в помещениях, с потенциально взрывоопасной полевой средой. Это могут быть не обязательно какие то промышленные предприятия, но и, например, молочные комбинаты, где могут быть сухие смеси молока и подниматься в воздух, хлеба, пекарни, хлебобулочные комбинаты, где тоже поливают смесь от муки может подниматься в воздух. Так что это тоже может быть действительно опасно и шутить с этим нельзя. Нужно использовать проверенное оборудование, такое как Жендер. И я обманулся, что модели 16, действительно, потому что мы с вами про 8 моделей, но каждая из них может быть оснащена проблесковым мычком в комплекте. При этом сами телефоны требуют небольшой доработки для оснащения этим комплектом. Так что нельзя сначала купить взрывозащищенный телефон, потом его же с и проблесковым мычком. Это должен быть именно специальный комплект. Тоже 8 моделей, так что желательно, конечно, заранее знать необходимости у заказчика, это все можно сделать, ну и, конечно, эти комплекты, об этом тоже можно в прайсах посмотреть, так что обращайтесь, все без проблем вышло. Конечно же, вот этот короб, в котором происходит соединение и аксессуаров, и сами горные проблесковый мычок, они тоже защищены на что есть результаты специальных тестирований произведенных производителем, так что с этим никаких проблем нет. Мы сейчас в России также на все телефоны получаем сертификаты, как можете понять, этот процесс достаточно простой. Но мы к этому идем, и кроме китайских, европейских международных сертификатов обязательно на эти устройства будут также и внутри сертификаты, все необходимые. Отдельно говоря про защищенное устройство, а обольнейку Женеростоп. В целом здесь как они выполнены изнутри. Все провода и внутренняя начинка телефонов спрятаны в дополнительный защищенный корпус. Все аккуратно уложено. В сравнении с некоторыми другими производителями это может быть важно. Вы можете заметить разницу, что не все вперемешку. Уложено кое-как, а имеется дополнительный, дополнительный внутренний корпус, который также повышает степень защиты устройства. Ну, просто все понятнее, красивее выглядит, и меньше шансов на то, что-то что, что -то сломается. А также телефоны изнутри оснащаются LCT-экраном для получения IP-адреса при настройке устройств, что может быть удобно. Но здесь нужно уточнять комплектацию под каждый конкретный проект, если это для заказчика критически важно. А в 2019 году GMDR чаще использует технологового определения IP-адреса, чем тоже проблем нет, и все замечательно работает. Если хочется или нужно для каких-то задач иметь именно вот этот lsd три телефона для таких целей, обращайтесь только, пожалуйста, предупреждайте заранее, чтобы об этом знали и точно проверили его наличие. Примеры использования таких устройств опять же самые разные. Вот, например, шахта в Хорватии, где шахтеры общаются с помощью такого телефона. Латиноамериканские страны, где вот на улице установленное устройство с крышкой для какой-то экстренной связи. Кстати, на этом слайде вы можете видеть изоляционную кабину, которая повышает защищенность от внешнего шума. Об этом, скажем, ближе к концу вебинара. Не переживайте, тоже это все есть. Это как раз картинки из того проекта в Норвегии, о котором мы говорили, где в туннелях используются устройства сотой серии. И пример из Москвы. Станция Московского Центрального Кольца, площадь Кагарина, на которой также установлен телефон Джейндар, но мы надеемся, что сотрудничество с Московским будет развиваться. Переходим к следующей линейке применяется в каких-то общественных пространствах, на транспорте, опять же, в метро, почему и нет, в банках, в торговых центрах, ну и, конечно же, в местах заключения, как тоже такая большая сфера, где нужно большое количество защищенных переговорных устройств. Это общественные телефоны с трубкой серии Джиндар 200. Также с высокой степенью защиты были влаги, IP55 IP65, зависимости степень защиты от ударов ВК-10. Телефоны тоже качественно выполнены. Кстати говоря, один из них есть у меня. Можно подробно на него посмотреть. Можно тоже забегает вперед. Могу сказать, что качественное И самоустройство, и трубки, армированный кабель, который котором нет телефон, клавиша, Неприятно, удобно нажимать, подходит под пальцы. Конечно, это тоже а, выполнено удобно и эргономично, а, которое не так просто сломать, даже если попытаться. А, замечательный стальной корпус. Ну и вот, кстати говоря, то, про что мы говорили, изнутри тоже телефон оснащен специальным дополнительным LCD-экраном, а, на который а, выводится IP-адрес телефона для более простой настройки. Вот такая красная кнопочка, на которую можно нажать и, соответственно, а, получить все необходимое. 11. Вот так вот это выглядит изнутри, так снаружи. Устройства достаточно весистые, конечно, кидаться таким не стоит, но они достаточно уверенно, плотно крепятся на стене, так что никто не унесет с собой, не сломает в этом, можно быть уверенными. Вот, собственно, на экране вы видите основные как раз модели у этой линейки, тоже различающиеся по Задачи, которые они выполняют, либо врезные, либо накладные, как та модель, которую я сейчас держала в руках, разных цветов, опять же, с полноценной клавиатурой. Вот в этой линейке чаще встречается клавиатура из 12 кнопок, 15 здесь бывают не так нужны, нужны то есть 10 цифр, и звездочка и решетка для набора каких-то комбинаций. Также, если нужно, на клавишах с цифрами могут быть нанесены буквы, на кириллице, это не проблема, только предупреждайте заранее о всех задачах, которые стоят, которые нужно выполнить. Разные цвета, разные немножко по форме, по исполнению, в зависимости от того, что конкретно нужно под каждый проект. Вот то, что сейчас я вам показал вживую, то же самое можете посмотреть на картинке, приблизить, оценить, как это выглядит. И примеры использования этих телефонов также самые разнообразные, наверное, в крупных городах, особенно это часто в банках, особенно в зонах с банкоматами, которые доступны круглосуточно. Можно видеть подобные устройства для связи, не обязательно экстренной связи, если произошло какое-то нападение, даже если просто банкомат заживал карточку можно поднять трубку, и, например, сразу пойдет вызов на спрограммированный номер для связи с представителем банка, чтобы решить свою проблему. Ну, или в том числе попросить, помощи. помощь. картинке из разных стран, к сожалению, в современном мире достаточно распространены. Такие заведения, как тюрьмы и колонии, эти телефоны, естественно, имеют здесь свое предназначение. Как в переговорных комнатах, встреч с урожайными, для переговора персонала. Мы идем дальше. Следующая линейка продуктов джиндар 300, она применяется где-то на дорогах, тоже на парковках, на заправочных станциях. Отдельное устройство позиционируется как устройство для лифтов, хотя, конечно, мы понимаем, что это очень маркетинг, потому что, в принципе, никто не мешает все что угодно установить в лифтах, и телефоны, предназначенные для лифтов, если надо использовать и в каких-то других сферах. И отдельно это какие-то научные лаборатории, хирургические компании, чистые помещения, в которых происходит обработка всех агрессивными средами. Здесь вот тоже такие вызовные панели, вырезные, отлично себя чувствуют, ничего с ним не произойдет, их удобно мыть и комфортно использовать. На слайде вы можете видеть несколько вариантов таких устройств. Опять же, в настенном или в исполнении. Также немножко разным разном по форме корпуса. Как вот в центре слайда желтый аппарат с надписью «Emergency» выделяется среди остальных. Он действительно больше подходит для парковок, для каких уличных, Где под нажатию кнопки может возникнуть необходимость экстренной связи, они могут как с полноценной клавиатурой, так и с одной кнопкой вызова, с двумя, с тремя, или, например, с четырьмя, как вот в правой части слайда такой симпатичный оранжевая панель вынесена с четырьмя кнопками доступа на запрограммированные номера, и это все, конечно, возможно. Также все надписи, подписи, кнопки, цветы устройства – это все возможно кастомизировать, сделать а, так, как нужно под каждый конкретный проект. А, так что обращайтесь, конечно, это а, ни в коем случае а, не обязательно, что именно вот, а, черная надпись «Emergency» в а, желтом корпусе. Нет. А, если нужно что-то другое, просто все возможно, повторюсь, даже буквально от двух устройств – так что э, все сделаем. Пишите звоните. И, конечно, в этой линейке выделяются э, панели экстренной связи. Сверху, слева на э, слайде вы можете видеть. Э, с проблесковым маячком, опять же, сборным для привлечения внимания. Э, в разных цветовых вариантах с надписями в разных э, форм факторах э, самой стойки выполняются. Также они могут оснащаться э, солнечной панелями осуществления питания в удаленных а, в зонах, где-то за городом, опять же, на дорогах. А, ну и, конечно, с разным количеством кнопок. кнопок а, ну, по стандарту обычно это две кнопки Info и SOS, но могут быть, конечно, и совсем какие-то другие варианты. Вот, вот эта серия кузовных подрубки. например, может выглядеть вот так. Тоже достаточно простое, увесистое устройство, качественно выполненное с а, Отличное крепление деталей друг к другу, которое не так просто взломать, что-то открутить, снять. Конкретно у меня в руках модель на стенном исполнении. Не знаю, вот она так. Опять же, кнопка, громкий динамик, микрофон, все на высшем качестве. Если что, конечно, всегда можем дать на тест. Вы сами сможете потрогать посмотреть, как это работает и протестировать у себя, Нет, это все не проблема. Разные примеры использования о чем я уже говорил, и лифты, и э, шоссе за городом. В разных исполнениях по каждую задачу э, все может быть реализовано. А, прежде э, российской действительности, компания, которая производит медикаменты, установила у себя вот такие вызовные панели, как раз именно потому, что они помогают а, обеспечивать чистоту в помещениях. А, трубка здесь не нужна, потому что, во-первых, это лишняя деталь, которую постоянно нужно трогать руками, держать около лица. Во-вторых, ее просто неудобно чистить. А гораздо проще поставить зубную уз панель, близную на стену, которую можно обработать любыми препаратами, протирать сколько угодно, количество раз. И при этом все будет прекрасно работать, и буквально там одним пальцем можно... Нажать на кнопку и э, связаться с тем, кто тебе нужен в другом помещении. Еще один пример уже солнечной э, батареи э, из Кувейта, с базы армии США. И на этом примеры пока что кончились. Мы перейдем к техническим параметрам э, всех устройств связи Джейндар э, вообще. И сотые, и двухсотые, и трехсотые семь. В любом случае, устройства оснащены полнодуплексной связью, функции подавления эхо, рингтон во всех устройствах, разительная трель, 80 дБ акустических на расстоянии одного метра. Мы это сами тестировали, проверяли. Здесь речь идет о громкости звонка из динамика самого телефона. Если установить, конечно же, корн, то громкость повышается предприятий, больших э, помещений и шумных зон э, все все равно прекрасно будет слышно. Наработка на отказ задокументирована более 50 тысяч часов. Э, для модели с клавиатурой, конечно же, э, доступна полная клавиатура 12 или 15 кнопок с программированными клавишами. Рабочая температура от минус 30 до 65 градусов Цельсия. Но это то, что подтверждено производителями и с возможными тестами вот производители, которые находятся на юге Китая, у них, конечно, таких морозов не бывает, но мы в России уже тестировали работу устройства в более сильные морозы. Все также замечательно работает, так что обращайтесь. Про питание я скажу на одном из следующих слайдов, Это тоже интересно об этом поговорить. И говоря конкретно про устройство именно в воинском исполнении, уточним, что это Всегда присутствуют две сип-линии, конечно же, поддержка SIM 2.0, популярных кодеков связи, поддержка LAN, два RJ45 изернет-порта, о чем тоже чуть позже скажу дополнительно, зачем это. Как видите, на слайде три режима работы сетью, управление через веб-интерфейс и возможность осуществления пирту пирс Здесь тоже важное замечание в... В телефонах в аналоговом исполнении переступили звонки, есть по умолчанию. А в sip моделях это функционал дополнительный. Здесь нужно производить устройство именно под заказ. А, скорее всего, мы договоримся, это не приведет к никакому увеличению стоимости самих аппаратов, а, но обязательно предупредить об этом заранее, чтобы мы точно проверили этот функционал, был, если он нужен в каком-то конкретном проекте. Это все возможно. Как обещал питание телефонов, обсудим дополнительно. Все СИП-телефоны поддерживают PoE СИП-телефоны без громкоговорителя и, или прогрескового маячка в этой связи поставляются без адаптера питания по умолчанию. Телефоны с громкоговорителем и прогресковым маячком требуют дополнительного питания, поэтому они поставляются по умолчанию с адаптером питания, чтобы все работало, питание хватало. А под проекты если нужно именно блоки питания в комплектации, вы обращаетесь заранее. Это возможно. Это даже не приведет к увеличению стоимости телефонов, но вот просто политика производителя такая, тем более они видят это на проектах по всему миру, что блоки питания в 7 телефонов с поддержкой боя оказываются просто лишними. Они не нужны их дистрибьюторам, партнерам, заказчикам. У нас в проектах в России мы часто видим, что блоки питания все-таки бывают нужны, поэтому опять же просто предупредить заранее здесь проблем никаких не возникнет. И также при подключении устройств каскадом или цепью, как это называют, вот как раз разговор о том, зачем нужны были два порта j 45 Второе и далее устройства должны быть оснащены блоками питания. Поэтому, если есть такая задача, пожалуйста, тоже предупреждайте, это все решаемо. Но блоки питания здесь должны быть в комплекте, как минимум для второго и далее устройств. Но, кстати, как заявляет производитель, подключение цепью ограничено только возможностями самой телефонной станции, возможно, подключение десятков устройств одно за другое на расстоянии по 100 метров между каждым из двух устройств. Совместимость с коммуникационными платформами АТС подтверждена самыми разнообразными на проектах по всему миру и на тестах производителей и наших собственных тестов. Конечно же, мы особое внимание уделяем совместимости с коммуникационными платформами, которые мы сами как дистрибьютор также поставляем. Это программная платформа 3CX и гибридная ПАТС Ястар. Здесь никаких проблем не возникнет, все замечательно работает. Так что заказывайте у нас, пожалуйста, комплексные проекты. Не только средоустойчивое устройство связи, но и телефонные станции. Будем рады. Интересный тоже момент, про который хочется рассказать. Вплоть до каких мелочей, как может показаться, Джеймдар думает о своих устройствах и разрабатывает дополнительный функционал. Конкретно здесь а, речь про удаленную проверку работоспособности устройств. А, в ходе уже десятилетней работы выяснилось, что самые частые а, варианты поломки, а, и в том числе умышленные поломки устройств какими-то вредителями, это либо динамик, либо микрофон. А, если телефон установлен где-то, например, за городом, в каких-то удаленных зонах, то на высоте или наоборот в каких-то шахтах не всегда удобно пойти, проверить, провести диагностику с этой целью реализована возможность удаленной проверки работоспособности. Вот такой специальный пластиковой трубкой соединены, соответственно, микрофон с динамиком. Получается, что телефон может позвонить сам себе и проверить, соответственно, то и другое. Вот на слайде выглядит, как это выглядит, а на этом слайде представлен скриншот интерфейса, соответственно, с таким пунктом, как Voice Testing, что можно провести удаленно и в веб-интерфейсе получить сразу результат. То есть либо спикер detects, detects Access, либо, соответственно, как раз вывод ошибки, что на каком-то конкретном устройстве неисправно как раз конкретный микрофон или конкретный спикер. Что значимо облегчает диагностику, особенно когда это большие проекты с сотнями тысячами устройств. Это может Людям, которые обслуживают эти проекты, служить очень хорошую службу и сэкономить кучу времени. Единственное, что вот этот функционал вводится постепенно на разные линейки устройство с течением 2012 года, поэтому, если это критически важно, у вас какой-то большой проект или устройство будет установлены далеко, где-то там на автотрассах, за городом, тоже, пожалуйста, уточняйте заранее. Это все возможно, но просто нужно это проверить, что это точно все было так, как нужно в вашем конкретном проекте. Я обещал поговорить про аксессуары, это когда был один из примеров из Латинской Америки. Вот, собственно, как раз они. Мы также, кроме самих устройств связи, поставляем а, звукоизоляционные кабины и будки. Вот Jandar TH02, это а, кабина, которая позволяет снизить уровень фонового шума а, на 15 дБ. Они, соответственно, также могут поставляться в разных цветах, с разными надписями, все кастомизируется, так как вам нужно. Розничная цена на эти устройства получается около тысячи долларов. гораздо более дорогое удовольствие специальные таксофонные будки, которые уже дают звукопоглощение 30-40 и более децибел, в зависимости от того, какая конкретно будка с дверью, без двери. Но тоже могут быть разные варианты. Ну, понятное дело, что если двери нет, то фон, в общем, проходит лучше. Здесь уже рекомендованная розничная цена колеблется в районе 6500 долларов. Но также для этих целей мы можем подсказать и заказчикам, и партнерам, где можно получить аналоги российского производства и даже, кстати говоря, получить хорошую скидку. Так что обращайтесь. К сожалению, пообщавшись примерно с десятью отечественными производителями всевозможных подобных кабин, вот аналогов таких кабин, как Gendarmerie ноль 02 найти не удалось. Но полноценные звукоизоляционные кабины и таксофонные будки у нас производят. Вот один из примеров на картинке, стоимость меньше 400 тысяч рублей, который полностью защищает от внешнего шума. Не обязательно в тех помещениях, где а, что-то громкое происходит снаружи, например, на заводах, котельных, хотя такие запросы бывают очень часто. Ну а, да и также в организациях, в том числе государственных, правительственных, а, где по закону необходимо проводить переговоры в защищенных слухоизоляционных кабинах, чтобы никто не подслушал. Такой вариант тоже есть. Вот, пожалуйста, они. Они, конечно, бывают и больше, на большее количество людей, например, чтобы можно было проводить переговоры внутри. И, естественно, не обязательно эти кабины оснащать устройствами Джейдар. там, например, внутри может и телефон E-Link стоять. Это тоже не проблема. Всегда все равно будем рады подсказать, рассказать, как это правильно делается. На этом, пожалуй, я закруглюсь, так уже больше получаса общаемся. Спасибо вам за интерес к нашим продуктам. Пишите на почту, звоните по телефону, указанному на слайде. Если есть какие-то вопросы, также пишите в комментариях. Обязательно ответим. Спасибо за внимание и всего доброго.